Всем привет! Я рада видеть вас на своем канале. Сегодня хочу оставить свой честный отзыв о вот таком средстве из Fix Price. Стоит он 77 рублей. Это спрей зимний уход от Олис. Антистатический эффект, сила и мягкость, легкое расчесывание, несмываемый уход без утяжеления для всех типов волос. Что хочу сказать. Я его уже испробовала, протестировала. Мне очень понравилось, тут написано «распылите спрей на чистые, сухие или влажные волосы, не смывать, подходит для ежедневного применения». Я оказалась в восторге вообще, он действительно, я наносила на влажные волосы, волосы после него хорошо расчесались, без всяких спутываний. А самое главное, вообще запах приятный, прям вообще, он не очень резкий и прям классно, вот. Буду еще буду пользоваться однозначно. Я уже брала из этой серии вот такое вот спрей масло. Как видите, у меня уже осталось совсем чуть-чуть. Тут у нас идет несмываемый уход, без утяжеления для кончиков волос, защита 24 часа, интенсивное восстановление, уменьшение ломкости, гладкости, блеск. Тоже для всех типов волос. Тоже буду брать еще. Мне понравилось. Вообще, как бы фирма неплохая, можно пользоваться. Там еще всякие, по-моему, были средства вот, вот этой фирмы, тоже в таких же тюбиках. Тоже хочу испробовать, протестировать и вам потом расскажу. В общем, как-то так. На этом у меня все. Если вам было интересно, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые видео. Ставьте лайки, буду рад видеть вас снова. Всем пока!